Короче, многие сейчас играют с попсой, не обращая внимания на достойные пушки. Цель данного лайтового эпизода — направить вас на путь истинный. Шучу. Я просто хочу показать антимету, если так можно выразиться, которая мне очень сильно пришлась по душе. Здорово, мужские мужчины! Сегодня разберем три класса. Это штурмовки, ппшки и пулеметы. Снайперки, пехотки и дробаки. Опустим с ними и так все предельно. Ясно. Хотя, стоит сказать, и с вышеупомянутыми классами все очевидно. Сейчас, парняги, со свечками в, в жопе. В жопе. играют и с МК-2 миротворцами, да и с клонами. Я же предлагаю немного другое решение. Например, за место свечки я взял бы пистолет, пулемет Бизон. Он супер сильно многих доставал когда-то. Многие его считали ну баганом из-за легкого контроля, хорошего тайм ту да и просто потому, что это мини-пулемет с охренительным количеством патронов в магазине. Убойность, конечно, похирили со временем разработчики и перестреливать раз на раз парня со свечками. Вы вряд ли будете, тем более, если парни будут с нормальными ручками. Ну, сейчас Бизон мне приглянулся из-за того, что с ним в умеренный пуш играть прям самое оно. Не путайте, кстати, геймплей со свечой, тут немножечко по-другому нужно действовать. Бизон еще отпор может дать на средней дистанции, достойный. Я, к слову, решил его собрать вот так. Два модуля на дистанцию, это нетленный стандарт сборки практически для любой ппшки, не для всех, но практически для каждой. Далее я поставил приклад скелет, чтобы улучшить скорость перемещения при прицеливании. Этот модуль в связке с перком Проныра поможет организовать достойный стрейф. Следующим шагом я беру прорезиненное покрытие рукоятки, чтобы бафнуть кучность стрельбы в прицеле. Для ППшек это не самый полезный модуль на самом деле, потому что файты в основном происходят на ближней дистанции, если вы с этим классом, и там супер-кучность не нужна по факту на таких метражах. Но есть исключение, например, пистолет-пулемет Шпагина. У нас в колдее добавили его с очень плохой кучностью и там такой параметр нужно обязательно улучшать. У Бизона кучность тоже не на самом высшем уровне, думаю сейчас вы поймете почему я вообще взял вот это прорезиненное покрытие рукоятки. В общем, перк отключения. По моему мнению, просто конфетка в таком вот с сете модулей. Объясняю. Если вы играете умеренно агрессивно, даже можно сказать сдержанно на средней дистанции, вы по новому откроете для себя пушкарь и парняги со света. Свечками вас вообще никак больше не потревожит. Рекомендую. Забирайте с руками и ногами. А еще скорее забирайте мой любимый паблик ВКонтакте по колдушке. Серьезно, мужики, я только на них подписан. Кстати, вот этот паблос по Warzone тоже от них, между прочим. Так вот, только там все актуальные новости по колдену, инсайды, сливы, гайды и еще до кучи. Прямо сейчас там идет конкурс на 15 тысяч рублей. Только для подписчиков данного потрясающего сообщества. Если ты по какой-то причине еще не там, то это мягко говоря странно. Поэтому скорее стартуй, брата-брат, ссылки для тебя я оставлю в описании. Следующая приятная находка спустилась ко мне со стрима, когда ребята сказали поиграть с пулеметом UL736. Многие, наверное, только сейчас узнали, что у нас такой пулемет есть, так как он особо не блистал и каких-то выдающихся характеристик у него нет, проще говоря, хуйня. Короче, я его взял, поиграл и понял, куда душа когда-то мощного и метового холгера переселилась. Максимальный аутсайдер сейчас накидывает очень бодро и даже непонятно почему так произошло. Да, с пулеметом геймплей не такой активный, он подойдет не всем. Для ознакомления и чтобы поностальгировать по холгеру самое то. Сборка у меня вот такая, из важного пожалуй это увеличенный магазин, а остальное все по вкусу берите. В принципе, так всегда надо поступать. но я например, неплохо себя чувствовал в рейтинге именно вот с этой сборкой. Обязательно затестите и напишите, как вам данный пулемет. И еще дополнительно хочу добавить, что слабая сторона у этого пулика как бы она есть, и это его боезапас. Всего 30 патронов для пулемета, это ну не серьезно, господа. А собирать UL под штурмовку я не рекомендую, так как отдельно есть класс штурмовых винтовок, и там очень супер-пупер достойный такой ассортимент. Напомню, сейчас многие считают, считают, что МК-2 Миротворец это как бы лучшее ЭШВ в этом сезоне, хороший темп стрельбы, убойность и в общем тому подобное. Но я лично в восторге от КН-44, старичок в этом сезоне потрясающе себя ведет, точный, убойный, да и мушка приятный в отличие от МК-2. На ближней дистанции будет конечно тяжко файтиться против Миротворцев, так как там темп стрельбы выше, но мужики, у вас же голова на плечах не только чтобы шапку носить, на Брейне играете и будет все хорошо, кстати, пока сборку не показал, напишите в комментариях, какую тему для вас разобрать в будущем эпизоде. Так вот, КН44 я собрал практически стандартно в последнее время я стал чаще брать обвеса легкий приклад, как и перк проныра. У меня он даже в снайперском комплекте стоит, если что. Короче, контроль отдачи у КН-44 хороший. На средней дистанции очень приятно играть, поэтому сборочка у меня вот такая. Вы ее попробуйте, она вас приятно удивит, и у вас все будет хорошо. Хорошо, как, как говорится, супер много про КН-44, я ничего не буду вам рассказывать, вы просто попробуйте, поиграть аккуратненько, вперед не лезьте и просто тактично все делайте и будет вообще все классненько. Свои наблюдения, кстати, и заметки не забывайте оставлять в комментариях и на мой телеграм, телеграмский подписывайтесь, там у меня много чего интересного, давайте я вас там жду. Ну, а это был Огнянский, все только начинается.